Всем привет! В этом видео я вам покажу, как раскочегарить отопление в холодной угловой комнате. Исходные данные. Имеется второй этаж в девятиэтажке. Левая чугунная батарея висит на холодной обратке. Реально обогревает только три секции правой чугуняки. Она подключена на горячий стояк подачи. В конце этого видеоролика на этот же правый стояк будет подключен радиатор в зале, справа за стенкой. Для разгона отопления осантехсвар готов согреть и обогреть и вообще раскочегарить любую блондинку. Существуют три методики. Первое. Переключение радиатора с холодной трубы обратки на горячий транзитный стояк. Бесполезно добавлять большое количество секций на холодной трубе отопления. Намного эффективнее поднимать температуру теплоносителя в радиатор. На этом заказе обычная панельная девятиэтажка с П-образными стояками, то есть стояк подачи поднимается до последнего этажа, там разворачивается и наполовину прохладный идет вниз, снижая температуру на каждом радиаторе. То есть левая чугуняка была уже предпоследняя по ходу теплоносителя, а стала первая. Радиатор в зале 17 по счету, а стал вторым-третьим. Кто еще так резво может перепрыгнуть очередь на раздаче энергоресурсов? Образно, кто сможет еще так сесть на трубу? Типа «Газпром» мечты сбываются. Все визги, а этим страдают многие тролли на форумах, что нельзя подключать на транзитный стояк, таким сразу клеймов на лоб. Был в школе двоечником по математике, забыл аксиому. От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. От перемены очередности радиаторов – Общий теплосъем со стояка тот же самый, неизменный. Вторая методика. Радиаторы всегда необходимо подключать с учетом направления движения теплоносителя по стоякам. В радиатор горячая вода всегда должна заливаться сверху, а отработанная, то есть охлажденная, сливаться снизу. Только в данном случае включается насос естественной циркуляции. Горячий теплоноситель сверху радиатора начинает двигаться вниз по секциям, охлаждается, тяжелеет и под своим весом еще быстрее устремляется вниз, дополнительно помогая насосной циркуляции. Если же наоборот сделать нижнюю подачу в радиатор, то теплоноситель, двигаясь снизу вверх по секции, охлаждается, тяжелеет и включает заднюю скорость, то есть идет против шерсти, против насосной циркуляции. Таким образом снижается общая циркуляция в приборе отопления и большая часть теплоносителя уходит через байпас, перемычку. Зачем в воде лезть? Батарею с внутренними гидравлическими тормозами. И вот здесь возникает одна заморочка. Источник тепла внизу в подвале. Именно там заходит теплотрасса в дом. Значит, по горячей трубе теплоноситель двигается снизу вверх. И при стандартной схеме как раз подается вниз батареи. Получается нижняя подача в радиатор. Те самые гидравлические тормоза. Поэтому на этом заказе и применены нестандартные схемы. Диагональ справа и слева перехлёст или крестовая, крест-нахрест. Подача из нижнего стояка, выходящего из полов вверх радиатора. Радиатор. Московские гламурные сантехники никогда не делают провинциальную схему перехлёст. Москва никак не, не может слушать провинциальные советы и никак не может признать большое разнообразие эффективных схем подключения из глухой провинции. Им это не по статусу. В зале первичный старый холодный стояк проходит транзитом, а радиатор для равномерного прогрема по всей длине подключен на обычную диагональ только на стояк в другой комнате. Вообще диагональную схему рекомендуется применять, когда больше 8 секций. А здесь их целых 12 если обратить внимание на нижний правый угловой кранчик на диагонали в зале то можно увидеть что он стоит не вертикально а повернут к стене таким образом нижняя труба затянута под радиатор то есть убрана с глаз долой подключение радиатора в зале на правый стояк в спальне это две батареи параллельно на одном стояке Два параллельных радиатора разной высоты, разное количество секций, разный диаметр в вертикальных трубах в секциях. Все это разное внутреннее гидравлическое сопротивление, плюс разная теплоотдача. Равно полная несбалансированность этой сцепки из двух батарей. Но теплоносители равномерно распределяются. Две батареи максимально горячие по всей длине. Никто никого не ущемляет. На всех трех радиаторах отопления внутри движение воды сверху вниз, то есть присутствует верхний розлив. И все три радиатора подключены на два горячих стояка, а две прохладные обратки проходят транзитом. Это были апгрейды по схемам подключения. Дальше уже про сами радиаторы. Скажу только про установленные, а про другие варианты распишу на сайте. Третья методика. Наращивать количество секций. Причем не только горизонтально, как обычно, но и при узких проемах наращивать высоту радиатора. Результат будет тот же самый. Увеличивается площадь отопительного прибора, увеличивается площадь теплоотдачи. В зале радиатор с обычной высотой в 500 мм. Но для лучшей циркуляции внутри отопительного прибора алюминиевый радиатор Бриксис с увеличенным диаметром вертикальных каналов до 33 мм. В связи с этим никаких проблем с циркуляцией внутри прибора отопления и возможным будущим засором. В спальне в угловой комнате стоят красноярские алюминиевые радиаторы Silver высотой в метр двадцать. Про то, как Сантехсвар спокойно ставит алюминиевые радиаторы и не верит в массовый психоз одураченных современными маркетологами «Хочу биметалл, только его хочу», как-нибудь попозже видео появится.